Всем привет! У нас рубрика «Реальный отзыв» и поговорим мы сегодня о Кипре, о пляжах, о питаниях, о достопримечательностях и что делать, если ваш рейс задержали. С вами Елена Цыганок, руководитель агентства Турбанжур, и в гостях у меня сегодня с реальным отзывом, с реальными впечатлениями наша любимая путешественница Виктория Нестеровская, она также еще директор по персоналу Андротана. Викочка, привет! Здравствуйте! Очень, Здравствуйте, Елена! Очень рада видеть! На Кипре уже второй раз была в этом году, да? Да, Почему тебе... второй раз выбрала этот? Вы знаете, Кипр это был просто любовь с первого взгляда, как говорится. Нравится все, и там, имея опыт путешествия в другие страны, мне он подходит, наверное, по духу, да, вот, как содержанием по населению, скажем так, и туристами, кто там отдыхает, климат, прекрасные пляжи, питание очень нравится, морепродукты. Ну, как-то не знаю, все в комплексе, поэтому, ну, то есть Европа, и я просто его люблю. Просто люблю. Ну, последний раз отдыхала в отеле пьер Anne Hotel, да? Да, да. Для наших зрителей расскажу, что это отель «Три звезды», находится на Кипре в регионе Айнапа. Отель расположен близко к пляжу, э, где-то 500 метров до самого, э, самого города Айнапой. Мы сейчас уточним у Виктории точно, ли так. В отеле 4 здания. Зонтики, жезлонги на пляже идут за дополнительную плату, так как это, скажем, европейский вариант. У нас было питание, завтрак, ужин и номер с видом на море. Да-да-да, все верно. И начнем с номера. Как номер был в отеле? Довольно ли? Хороший ли был вид на море? Знаешь, говорят, 25% вида язык на море. Это уже вид на успех. На самом деле мы прилетели вечером, поселили нас быстро, поселили в новый отель, новый корпус, вернее, да. Вид прекрасный, сразу выходишь, как бы у них новая набережная, которую они построили только в этом году. Поэтому по утрам это утренние пробежки, скажем, от местных жителей Киприотов, которые занимаются спортом свежий воздух вообще прекрасно ну, номер да. самый отличный, как для тройки я считаю, более чем все новенькое, все аккуратненько. Как... Да, там... да. uh -huh. все очень новое Ну, я так поняла, что это здание было самое последнее при, постройке. Да, по постройке соответственно, оно было такое самое комфортное оно было самое отдаленное от ресепшена самое отдаленное ну, последнее, да, вот uh -huh. корпус ближе всего к морю, да? ближе к всего, да, к морю uh -huh. но они как-то так, три одинаково плюс-минус mm -hmm. по трапеции, И основной... Это так э, вертикально оно так стоит, да? Да, mm -hmm. да вот оно вертикально, как раз напротив э, набережной mm -hmm. их, которую они только-только построили. Mm -hmm. Понятно. Ну, а по питанию? Питание э, было... Ну, до этого, в прошлый раз ездила без питания, а в этот раз э, с питанием завтрак-ужин. Да -да -да. То есть, так удобнее. Или первый раз посмотрела, что неудобно было кушать за пределами, потому что очень часто все-таки едут действительно завтрак или завтрак-ужин это максимум. Но для Кипра нужно обязательно, мне кажется, брать в целях, наверное, комфортности и удобства, чтобы меньше тратить времени на то, чтобы куда-то сходить позавтракать, да, или куда-то сходить там на ужин. Uh -huh. а ожидала худшего, учитывая то, что это была тройка, да. Но было приятно удивлена. Да. Что, чем кормили? Все. Кормили всем, рыбы было очень много. разных вот, продуктов. Да, То вот это... э, на ужин, да, по вечерам у всегда была рыба. Рыба каждый день разная, разнообразная была курица, разные. Гарниры, они там, ну, то есть и итальянские спагены, то есть пасту делают, и рис, макароны, ну, то есть очень разнообразно, и картофель, очень много было фруктов, очень много сладостей, что я тоже была приятно удивлена. Завтраки прекрасные, сухофрукты, фрукты, да, и вот кто любит, ну, более посытнее, там, и, ну, скажем так, и овощи были, там, яичницы, да кто любит что-то такое полегче и сухофрукты. Фрукты, молоко, ну, то есть хлопья. Uh, поэтому а ну, по напиткам, то есть когда это завтрак уже, uh, знаете, это этот, да, да на, с напитками напитки не были включены, напитки были за дополнительную плату на завтрак, на завтрак uh, был только вот там кофе только автомат стоит, uh -huh. да, вот, э, кофе капучино, ну что-то в этом роде, да, на вот, обычный uh -huh. автомат у них стоит, все остальное, ну как бы вода, да, все остальное, если вы хотите там кофе с машины, соответственно, uh -huh. это уже и шло за дополнительную плату uh -huh. вечером, если вы хотите там бокал вина uh -huh. или же какого-то это тоже за дополнительную плату. Какие вообще цены? Вот, например, покал вина, сколько стоит, если помнить? А, в среднем, мохито, по-моему, 6 евро, <связывая> а, вино где-то тоже вот, 3-4, смотря какое, да, вот и выше. Больше ничего не брала, не пью, в основном алкоголь не пью, поэтому это все, что брали с алкогольных, да, Ну, в принципе, то есть получается, если планируешь там каждый вечер где-то там, наверное, активно проводить время, то, в принципе, завтрака Есть свой хороший бар, на самом деле, да, вот, ну, как бы для любителя, для любителей, которые любят посидеть в компании, там, в принципе, достаточно даже в самом отеле. В самом отеле, да. Я человек, который любит выходить за пределы отеля. Да, почему? Вот как было в прошлый раз, но меня немножко измотало то, что у меня не было питания готовиться мой. Мне не хотелось, потому что это, ну, отдых, это отдых, да, отдых, да. да Хочется где-то. Поэтому я завтракать ходила, обедать ходила и ужинать ходила. И это меня немножко утомило физически. Потому что это ну, по городу, да, много по времени ты ходишь. В жару не особо хочется. Хочется больше либо отдохнуть, либо на пляже, либо куда-то в город что-то посмотреть. Поэтому вариант завтрак и ужин мне очень понравился, питание отличное, как для отеля. Очень много было даже рекомендаций других людей, которые отдыхали уже войнапе в других отелях. Uh -huh. Прям очень хорошие отзывы именно по этому отелю, потому что соотношение цены и качества, да, обслуживания персонала, чистоты и самого питания, оно Гарантирую, там, в пределах пятерки это точно. Ну не, ну, не пятизвездочные, ну, как бы, звезды, а ими, Именно хорошие, хорошие э, три звезды европейского да, класса. Да. Но для тех, кто нас смотрит, оставайтесь обязательно смотреть. У нас будут цены обязательно по этому отелю и по региону, и вообще как по Кипру. Вот потому немножко позже узнаем, скажем, да, какой же бюджет поездки сейчас. Хорошо, то есть получается для по питанию. Если все-таки, э, то есть это удобно покушала, а потом уже просто себе идешь на прогулку, уже можно где-то посидеть. В мы ходили, да, постоянно новая кафешка, у них безумно красивые они да. все, да, вот антураж такой в греческом стиле, в кипрском стиле, ну у -у -у. все очень красиво, как внешне, вот прям идешь по городу, я очень много тоже снимала, прям вот идешь, и много, много этих таверн их любимых, и у меня, ну учитывая то, что я вообще очень люблю море продукты, я не очень люблю мясо, для меня море морепродукты всегда в приоритете, поэтому приезжая на Кипр, однозначно в обед у меня только каждый день что-то Новое. Да, я видела, ну, да. ты осьминожи кушала, да, но это, это, это не, не твой репет, но у нас еще будет, да? Осьминоги, угу. очень вкусно было, попробовала креветки с авокадо, там они-то это, это все готовятся вместе. Ну вот, овощи, фрукты, которые растут на Кипре, они действительно совсем другие даже по вкусу, как наши. Они такие слажи, да, просто потому что, наверное, насыщенность солнца. Они в априори другие, угу. и они намного ну, вот вкуснее. Хорошо, а что касательно пляжа? Там она ну, пославится, в принципе, своим иниси -бич, да, то есть идеальным песочком, но здесь я знаю, что был немножко каменистый, да, то есть насколько это, скажем, шире. Да? Я, когда приехала, я уже, ну, учитывая, что это уже был второй раз, да. вторая моя поездка, я уже знала город. Я уже знала, куда я хочу, я а. уже знала расположение, поэтому Катя мне, когда подбирала тур, я уже, как бы, четкий запрос, куда я хочу, что я хочу, что, чтобы ближе, ну, как бы, к низе, я понимала, надо расположенность, либо ближе к центру. В этот раз, чем мне понравилось расположение отеля, если мы говорим, мы можем 5 минут пройти по набережной, да, и мы попадаем на городской пляж, угу. А, ну, городской пляж, вы знаете, не очень люблю. Ну, когда он много тоже людей. хороший, но там очень много людей. Ну, очень много как бы, людей. И если идти в сторону несибич вот когда я ездила первый раз, я вообще проездила там первый э, пляж, по-моему, не помню точно, как называется. Второй самый красивый, это вообще самый безумно красивый пляж, который я в своей жизни встречала, это, конечно же, Мисси Бич, да, он славится вообще в Европе как самый чистый, это бирюзовая вода, белый песок, это просто прекрасно, я его, вот я могу просто находиться рядышком с ним и, и вот... Куча, масса удовольствий. За ним шел еще Макронис, да, пляж, который удаленный, но к нему надо на над чем-то подъехать. В прошлый раз я брала велосипед в аренду, мы ездили на То велосипед. есть на своем пляже ты не была совсем, я так понимаю, или на пляже? Да, пару раз была. вот какой там? Ну, а в плане захода песочек. Ты имеешь в виду вот этот э, центральный, который у них? Нет, тот, где, который возле отеля. Возле отеля? Это да. центральный Центральный. У -у -у. Да, это городской у них считается. Пляж, который в центре. У -у -у. А И заход какой там? Есть камни или песок? Ну, uh -hmm. смотри, если совсем-совсем только начинаешь, да, пляж uh -hmm. он огромный. Если вот э, в начале он такой каменистый, uh -hmm. есть uh -hmm. моменты, где совсем-совсем песочек, то есть комфортно, ну, в основном каменистый. Если пройти вглубь, но ну, там безумное количество людей, там, конечно, на песок, угу. но там они как, ну, очень много, ну, было не очень комфортно, поэтому Ниси он какой-то такой более шире, расположенный шире, и ты всегда найдешь место, где тебе комфортно, при том, что а, есть а, территория, где отдыхают сугубо молодежь, да, и там тусовки, есть, да, да, да, да, совсем тусовки, музыка играет, и они всем утра только а, выходят утром, ты идешь на пляж, они выходят от этих тусовок, да, есть территория, где большей части отдыхают русских, русских тоже очень много и э, есть территория такая немножко удаленная где там больше вот иностранцы европейцы отдыхает поэтому каждый находит то что ему комфортно мне комфортнее европейцы вот мы ну, там себе да, отдыхала и... но у нас будет сейчас небольшая пауза я у тебя обязательно уточню еще какая стоимость на пляже бежаков. потому оставайтесь с нами вместе буквально через пару минуточек мы к вам вернемся